Доброго здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Продолжаем серию видеороликов о упоминании в средствах массовой информации о криптовалюте Призм и ее основателе Алексея Муратове. Чтобы подвести логическое завершение этих видеороликов к тому, что эта действительно криптовалюта действительно охватывает весь мир и что в ней нужно однозначно участвовать, потому что в ней участвуют очень большие массы людей. Ну, кто хочет, тот может наблюдать со стороны. Я сторонник участвовать во всех правильных движениях, движениях которые за экологию, за финансовую свободу и за благополучие вообще всех людей на земле. Форб с Украином. В Восточном Тиморе назревает финансовая революция. Уже в этом году возможно возникновение государства, национальной валюты которого станет криптовалюта. По крайней мере, признаки готовящейся к финансовой революции были обнаружены в первых числах марта восточ... в Восточном Тиморе. Причем автором этой революции является Алексей Муратов, председатель правления международного общественного движения Change the World Together, сообщает этот же источник. К нам попала... Инсайдерское видео. Одно из мероприятий, которое прошло в первых числах марта в одном из отелей столицы Восточного Тимора, Дили, на котором Алексей Муратов открыл-то заявляет, что совсем скоро население этой стране, страны сможет избавиться от доллара, который используется здесь в качестве единой валюты. В Восточном Тиморе нет своей национальной валюты, основанной... Расчеты проводятся через доллары США. Но если вы посмотрите на доллар, то прочитайте, что это не банкнота США, а банкнота Федеральной резервной системы США, которая является негосударственным органом. Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки была учреждена федеральными банками, за которыми стоят коммерческие организации, то есть физические лица. Именно они являются теми финансовыми элитами, которые управляют всеми деньгами в мире, заявил Алексей Муратов. Настаивая на том, что стране надо как можно быстрее избавиться от хождения доллара. Для того, чтобы понять, зачем, собственно, нужен народу Тимора, отказ от доллара США, необходимо рассмотреть экономику страны. Это бывшая островная колония Португалии. Ранее была больше интересна как аграрная страна, где выращивают кофе другие сельскохозяйственные культуры. Но в начале этого века, обретя условную независимость, Восточный Тимор стал весьма привлекательным за счет обнаруженных в шельфе Тиморского моря залежи нефти и газа. На сегодняшний момент добычи на этих месторождениях занимаются несколько компаний, в том числе такие американские гиганты, как Рояль, Дойт Шелл и Конана Филлипс. При этом Тимор получает всего лишь 18% от полученного дохода. По сути, транснационально добывающие компании дважды грабят население Восточного Тимора, сначала присваивая их природные ресурсы, а затем заставляя рассчитываться купюрами ФРС США. «По словам Алексея Муратова, сегодня у Восточного Тимора есть уникальный шанс создать свою национальную электронную валюту. Если этой валютой будет биткоин или какая-то другая топовая криптовалюта, поверьте, Восточный Тимор превратится из сырьевого придатка Запада в финансовый мировой центр», – заверил Муратов. При этом он утверждает, что подобный переход к электронной валюте возможен благодаря участию в этом процессе его движения Change the world together. Сегодня идеология Цвт. Это ваша инструкция к финансовой свободе. Выразил уверенность э, с уверенностью Алексей Муратов. И вот э, сам видеоролик, да? Три минуты обладает природными ресурсами Восточного Тимора, при этом оплачивая деньги налогов государства от 2 до 10%. И если бы государство Восточного Тимора, власти, ввели бы на природную ленту в размере 90% от доходов для этой компании, то каждый житель Восточного Тимора имел бы в десятки раз больше зарплату в десятки раз лучше. медицинское обслуживание, образование пенсии, inda сами по себе от bisa didapat oleh negara. пан Кираю, още 50 alltså Background pareтыesjdfs чтобы вернуть государственный суверенитет, который вроде бы Восточный Тимур имеет после объявления независимости на бумаге. но по факту отдельно совершенно другая. Любое суверенное государство имеет возможность миссии денежных знаков чекан. Это неотъемлемый атрибут суверенного государства. Именно сегодня, для того, чтобы жить совершенно по-другому, гражданам Восточного Тимура нужно возвращаться в государственный. Jadi memang saya tahu Timor sudah merdeka. sudah, berdeka, sudah и сегодня у восточной теории есть уникальный шанс. Шанс, которым не хватает сегодня многие страны. Восточная теория большая страна с населением 1 миллион 400 тысяч граждан. Поэтому вы в кратчайшие сроки можете мобилизоваться. Создать свою национальную валюту, если этой валютой будет криптовалюта, биткоин или другая топовая криптовалюта. Поверьте, Восточный Тимор превратится из целевого придавка Запада в финансово-мировой Вот Такое видео. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, следите за событиями, будьте в курсе, регистрируйтесь в призм, обращайтесь ко мне в личку, моя страница вконтакте, вот Владимир Мошкин, я вам скину первую монетку, криптомонету, для того, чтобы вы могли участвовать в движении в своем будущем формировать его позитивным, богатым и так далее, со всеми положительными качествами. До скорых встреч в эфире.